Это мы посмотрим. Это мы протестируем. А это какая-то дичь. Да как ты смеешь говорить, при меня такое? Нервы разбирать особого смысла не вижу. Ведь всегда интересно посмотреть, что улучшили. Ибо после ребаланса периодически мета в игре меняется. Произойдет ли это вновь? Давайте разбираться. Здорово, мужские мужчины! Про вот эти пушки я ничего не буду вам рассказывать, так как бафы на них мне показались не супер серьезными. К слову, с каждой пушкой из постер я поиграл на стриме. Респекты рукопожатии всем, кто на нем был. И еще я поиграл вне стрима, чтобы объективнее подойти к вопросу. И вот что я получил. MSMC. Достаточно неплохо бафнули по нескольким направлениям. Добавили к моду увеличенный магазин еще 4 патрона, вместо 36 теперь там 40, а также уменьшили отдачу первых четырех пуль. Вроде бы улучшения небольшие, но очень значимые для MSMC, которые ее вытягивают на новый уровень. Только строить иллюзии мы не будем, в рейтинге сетевой игры это не то чтобы мета или какая-нибудь имба, это просто тоже хороший пушкарь на твердую четверочку, с которым, к слову, тоже надо у уметь взаимодействовать, ибо зажим все-таки у него резвый и чудеса его украшения нужно будет показывать. С MSMC я рекомендую играть метров так до 12, или проще говоря only push и агрессивный плейстайл come on everybody. Холодить и скрипеть с ней на какой-нибудь бутылке не стоит. Пушка не для всех. Если хочется ее попробовать, то комплектация у меня вот такая. Далее хотелось затронуть бы сразу две штурмовые винтовки. Это БК 57 и легендарнейший АК 117. БК 57 сделали послушнее, а 117-му немножко подняли дистанцию на первом отрезке падения урона. Скачок на новый уровень, конечно, за первой штурмовкой и кто был на стриме вау, Убедились в этом. Не забудьте, к слову, на мой телеграм подписаться, чтобы стримы супер редкие не пропускать. Так вот, БК-57 хорош, но на определенной роли и дистанции. Если со 117 можно на ближней и средней дистанции поиграть, то с БК-шечкой лучше выдерживать расстояние и на рожон не лезть. Поэтому как-то объективно подойти к сравнению сложно, ибо штурмовки под разный стиль игры из-за своих имеющихся тактико-технических характеристик. От себя хочу добавить, что 117 все-таки поуниверсальнее будет. Вот нам сборки. Ну а теперь проговорим про топ-3 бафа. И на третьем месте у меня расположилась лапа. Да-да, мои друзья, это не первое и не второе место, а именно третье. Мне нравится данный пистолет-пулемет за дикую мобильность при правильной сборке. Я, к слову, умышленно накрутил вот такой пресет обвесов, чтобы на ближних расстояниях я был суперпрофитным, как говорится. Вы, конечно, все под себя настраиваете. Поиграйте со стволами и выберите подходящий, ах, и да, кстати. Если вы играете без коллиматора, то вы большой молодец. Лично мне с ним комфортно трекать противников, поэтому... Не надо, блять, в комментариях писать, схуя тут калиматор блядь. Чуть не забыл, Лапия улучшили скорость, пули и немножечко подняли дистанцию. Я пока что не могу сказать, что это мета сезона, но Пушкарь определенно достойный вашего внимания. А еще вашему вниманию я представляю магазин Сипи Донат, который оперативно тебе поможет с боевым пропуском, даже если на твоем аккаунте закрыт магазин. Либо Сереж тебе Сипишки с хорошей скидкой зальет, чтобы в дальнейшем ты смог крутануть понравившуюся рулетку. А вообще, дорогие друзья, магазин... Один CP Донат – это тот сервис, на который можно положиться. У Сереги ни один клиент не влетел на блокировку аккаунта и списание CP. Вот недавно был случай, как говорится, и это уровень, как по мне, Сережка красавчик. И на этот уровень ты однозначно должен залететь. По ссылке в описании. Я лично рекомендую. Второе место, MX-9. Баф, конечно, очень смешной, всего лишь снижение горизонтальной отдачи, но видимо, я правильные обвесы поставил, что из пушки получилась какая-то имбушка. На стриме, к слову, я тестировал MX-9, но как-то не зашло, скорее всего, из-за неправильной сборки. Хорошо, что я все перепроверил, чтобы ты вот эту красавицу взял прямо сейчас в рейтинг. Давай, блять, не стесняйся, по моему мнению, это лучше, чем MSMC и лапа. Я хочу, чтобы прямо сейчас ты взял и затащил грёбаную катку в рейтинге именно с этой сборкой. Ты только это, погоди, уходить раньше времени не следует, я еще как бы не закончил. До 12 метров этот зверек срезает все, что двигается и агрессирует. Контроль очень приятный и приручаемый, я думаю, ты справишься. Больше ничего рассказывать не буду, с остальным ознакомишься лично в катке, только потом не забудь вернуться и написать тебе как МХ-9. Первое место. ЕМ-2. Сейчас без преувеличения можно сказать, что благодаря ее бафам и нерфам М16 и Крига, данная штурмовка вплотную приблизилась к званию меты в своем классе, ибо ей улучшили скорость пули и приятнее скорость перезарядки сделали. Ну а для королевской битвы еще и отрезок падения урона бафнули. К слову, хоть я и контент по КБ не делаю, но от первого лица порой поигрываю и данную штурмовочку частенечко беру из дропа. Поэтому если ты очень сильно меня попросишь, комментариев, комментарием ГОКБ, подписка и кулаки, чем на данный эпизод, то, так уж и быть, сделаю для тебя какую-нибудь конфетку в данном режиме. А вообще, мне интересно, меня смотрят только сетевушники, или еще и тут КБшники есть, дайте знать. В общем и целом, тезисно я тебе инфу зарядил, дальше ей распоряжайся, как знаешь. Ну а это был Огнянский, все только начинается.